рынке. Я желаю всяческих успехов в этой компании и людям, которые работают в этой компании. Мы всегда рады с ними увидеться, поделиться новостями. И каждый раз мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества и дружбы. Ура!